друзья у нас погодка сегодня прохладненько солнышко практически не видно и морозненько минус 15 минус 16 градусов елочки все у нас из зеленых превратились в какие-то серые снег уже не задерживается на ветках как раньше уже сухой такой снег не мокрый печку сегодня надо растопить еще Сегодня как-то прохладненько, так обещают, особенно ночью. Ночью обещают вообще минус 27 градусов. Поэтому будем копить печку. Печку, чтобы сэкономить на электричестве немного. Вот вообще. Сегодня нужно еще слазить в подвал. В подвале. Попозже сейчас в котельную зайдем, я вам покажу, что я хочу сделать в подвале. У меня там немножко отпотевает. Получается брус. И нужно будет его высушить. Я покажу, как я это буду делать. Ну все, ребят, все печечку мы с вами растопили. Сейчас будем ждать, пока она нагреется. Вот, значит, твердотопливный котел я растопил. Сейчас будем с вами делать проводок. Все хорошо. Но тем временем, если слышно как потрескивает печка остужается дымоход сэндвич тепленький такой горяченький даже температура 72 градуса показывает здесь выставлено тоже 70 сейчас он подостынет маленько ну и все и он в обход вот этого котла пошел в систему чем больше температура тем больше давления не знаю, почему так, кто может знает, гидравлику все это может пояснит. не знаю. Вот почему-то, когда топишь вот этот котел твердотопливный, то давление именно вот здесь почему-то вырастает. Не знаю, почему? Из-за температуры что ли? Так, ладно, продолжаем. Сейчас я прикручу здесь все и пойдемте в подвал. Все, ребята, я закрутил, все подкрутил, подтянул, проверил, все четко. Друзья, вот смотрите, получается, вот он этот угол у меня. Вот он этот угол. Вот эти, короче, вот эта пена, это я запенил буквально недавно, потому что здесь, почему я образовался, вот тут вот этот мокрый угол, потому что между вот этим... Между рубероидом и фундаментом, ой, между рубероидом и брусом были щели туда, как бы на улицу. Там есть утепление, но все же получилось так, что где-то тут дуло. Сейчас вот я смотрю, что сейчас не дует ничего, но мокро все осталось. Поэтому необходимо сейчас высушить все это. Сушить я буду, сейчас покажу, чем. И видите, как бы утеплитель какой стал. О, мокрый весь. Если он мокрый, он неэффективный. Поэтому сейчас будем сюда ставить сушилочку вот приступаем вот она кстати розеточка моя в подвале здесь отсюда вот я буду тянуть то есть нужно протянуть вот отсюда и вот до того угла немножко совсем так ну сначала сейчас закрепим устройство которое будет сушить это все дело а потом уже прокинем кабель ну, друзья, у нас еще одно дельце нарисовалось. У нас, смотрите, снежок пошел. Видно? Не видно? Снежок идет. Ну, по машине вот видно, что маленько пошел снежочек. Сейчас на машине нужно будет удалить антифриз. У меня, в общем, с антифризом беда. Точнее, не с антифризом, а у меня вытекает система антифриз. Я даже знаю, через что. В свое время я на эту машину поставил электрический обогреватель с помпой. И он отработал года два и перестал. В общем. Сейчас нужно будет долить немножко антифриза. Пойдемте дольем, чтобы был уровень. И вот постоянно приходится его доливать. Нужно, я не знаю, что, что может быть это. Может быть его вообще снять, этот котел. Я им особо-то и не пользуюсь. И тогда не придется наливать. Все, взял варежки. А сейчас сегодня, кстати, у нас праздник всех мамочек, матерей с праздником. С Днем матери. Праздник сегодня у нас. Праздник сегодня во всей России. Всем им большое спасибо, что мы появились за счет них на свет. С праздником, мамочки, вас. Взял вот такой... Cool Freeze Long Life -45. Вот у меня такой же и был. Закончился. Мне вот такой банки хватает. На полтора года. Полтора года назад, я кажется, я его брал. Такой же. И накрываю вот таким покрывалом, чтобы... Вот сейчас мы приехали недавно из города. И если бы я не накрыл, снег бы сразу растаял и все. Пришлось бы потом царапать окно. В общем, открываем капот и доливаем антифриз. Зелененький. Сколько сюда уйдет-то? Льется, льется, уже булькает что-то о все так теперь я уже расширительный бак еще взял вот фильтр грубой очистки нужно будет его поменять но это не в этом видео, это я в другое видео сниму, как я буду его менять. Грубо это, который очищает песок, ну и вот эти все крупные частицы. Поменяем его. А насчет сушки подвала, буду использовать вот это вот устройство. Вот такое. Но пока не покажу что-то такое, интрижка. Может кто-то уже знает. Я точно знаю, что определенные люди знают, что это такое. Поставить можете на паузу и написать, что это такое. Ну все, раскрываю все карты. В общем, это ультрафиолетовая лампа. Вот ее обратная сторона. А вот это получается само устройство, сама лампа, которая будет светить вот сюда ультрафиолетом. И будет тем самым сушить подвал. Но есть один момент. Если посмотреть вот эти вот это вот капроновая проволока, ой, капроновая веревка, да? Она боится ультрафиолета. Пойду. Я так предполагаю, что, возможно, от ультрафиолета вот эти штуки могут лопнуть, но не сразу, через некоторое время. Так, я ее сейчас закреплю вот таким вот макаром сюда. Опа! зацепился. Вот так вот, сейчас сюда залезу и размещу вот так вот, прямо, вот сюда. Так, где у меня? Так, неудобно, тут низко у меня еще, Там очень низко. Так, а если мы ее установим? Ну давай сюда поставим, а потом потом можем переместить просто куда-нибудь. Вот сюда пока сейчас закрутим. И будет светить. Сейчас можем сразу же проверить. То есть здесь мы ее включаем. Я забыл стяжки взять. Стяжечки нужно. Будет туда кирпичик подложить, видимо, какой-то. Все Что, включилось? Что-то я не вижу. Светит нет. Сейчас выключим свет. Вот тут. Вот этот. О, светит. То есть вот так оставим сейчас ее, возьмем сейчас кирпичик, чтобы фильтр стоял здесь. Все, оставляем лампу здесь. Посмотреть хоть светится, нет? нет светится. Глядеть-то на нее глазами нельзя. Нет? нет вот она светится оставим здесь ее сейчас светится пусть она вот смотрите что она освещает да она освещает вот сюда вот освещает туда угол и освещает сюда можно потом повернуть ее в другую сторону Вот, ну видно, да? Вот я сегодня, сейчас я включу фонарик, вот заметим, как сегодня Мокро все, здесь на утеплителе тоже все как мокро, да? Фундамент сухой, мокрый руберо вот этот этот мокро, все вот здесь вот, хотя здесь тоже немножко захватывает, потому что она же, лампочка-то, лампочка-то, получается, идет на 360, и поэтому все, что на 180, вот от этого края, должно просушиться. Сейчас оставим, сразу запахло зоном. Потребление небольшое, порядка где-то 8 ватт, я посмотрел, потребляет эта лампочка. И сейчас расскажу как раз про особенности вот этой вот лампы, как она работает и при каких характеристиках. Все, мы уходим отсюда, здесь нам делать нечего. Заодно посмотрим, от ультрафиолета должен разрушаться как раз вот этот пенопласт. Вот я точно знаю. Посмотрим, вот недельку постоит, наверное. Сейчас вот пока выходные, я ее подключил. Пусть она стоит. В будние дни я буду включать ее только, наверное, на ночь. На день, пока мы на работе, мы будем ее отключать. Вот, друзья, значит, теперь немножко расскажу об особенностях вот этой вот лампы. Это у нас лампа, которая делает ультрафиолетовое свечение. Производит, так скажем. Вот, особенности какие? Я его подключаю к розетке 220 вольт. Она не работает. Сейчас я покажу. Вот, смотрите, видите? Видите? стартер мерцает лампа тоже мерцает я сам не буду смотреть, но думаю камере ничего страшного не будет видите, немножко проблескивает тоже то есть она не может запуститься вот видите, моргает немного а все потому что напряжение после стабилизатора сейчас 213 вольт до стабилизатора 196 вольт эта лампа никак не может запуститься от напряжения ниже 220 вольт поэтому ей нужно напряжение 220 вольт и также написано на вот на этом стартере что напряжение 220 вольт так что вот ребята вот такие особенности ей нужно 220 вольт ниже она работать не будет и если напряжение ниже то эта лампочка работать не хочет. Возможно, может быть, это зависит от стартера, который как раз стартует, да? Ну, дает какой-то импульс этой лампе, и она запускается. Может быть, есть стартера, который запускается вот напряжение ниже 220 вольт. Друзья, ну на этом все. Такое коротенькое видео получилось. Всем хорошего настроения, всем пока, подписывайтесь на канал, всем пока.